Шаману-бамбу. Хотите резко разбогатеть или красиво выправить свое положение? Ну, все хотят. Вы не в гордом одиночестве с этим желанием. Наверняка вы уже проводили какие-то обряды по этой теме, и у вас даже, может быть, что-то получилось. А вот внезапно это ваше «все хорошо» хлоп, и заканчивалась, вынуждая опять идти к соответствующему специалисту по именно вашей персональной проблеме. Классно, да? Ваш специалист чего-то там нашептывал, чего-то невнятное заставлял вас делать или что-то приносить. И все вроде как работало. Или звезды так ложились, что не совсем. Но тема нашего сегодняшнего монолога, обряды в целом. Это огромная плоскость знаний, где можно запросто потеряться с непривычки. Да и с привычки тоже. Давайте рассмотрим, как работает любой обряд с воздействием на человека. Обряд, не ритуал, хотя они немного похожи, но в нашей кухне имеют принципиальное отличие. А чисто механически это выглядит достаточно интересно. Специалист берет вас как точку приложения сил, берет гипотетическую сову, которую вы хотите, и натягивает ее на ваш колосс. Хорошо, если в обряде у нас появляется вазелин, которому совой глобус предварительно смажут. Тогда есть шанс, что сова вашего персонального блага с глобусом не слетит, громко ухо и вокруг вас свое содержание. Залезть, как говорят, спокойно и встанет ровно. Так вот, первый момент любого обряда начинается не с вас. Нет, не так. Сначала оператор, ну, который ваш специалист должен обратиться к своему куратору на предмет наличия этих самых сов. Я вам скажу, не все завхозы одинаково полезны. Я к тому, что на складе нужной совы может не оказаться. Ее может не оказаться на складе самого оператора. Ее может не быть в принципе. Более того, ваша сова вам может быть категорически противопоказана, но это частности. Дальше оператор... Берет сову. Это тоже непростая задача. Сова должна понимать, что ее натянут на глобус и не сопротивляться. Это важно. Скажу я вам, не каждый совет такое издевательство, как натягивание ее на глобус, может понравиться. Ради эксперимента попробуйте себе лампочку задницу крутить Только не сильно глубоко. Не думаю, что ваш энтузиазм выдержит подобное действие. А вот дальше все просто. Сова нехитрым усилием оказывается она глобусе, и все, большие, красивые ее глаза вас радуют какое-то время. Пока сова или не лопнет, или не соскочит, ну или глобус не сломается. Вот этот вариант мы с вами и рассмотрим. Помните лампочку? Да? Так вот, чаще всего бывает, что сова гораздо, гораздо меньше означенного глобуса. Естественно, если лампочка вам в задницу еще как-то вкрутится и при определенной доле везения даже загорится, тот прожектор, наверное, уже не живет. Тут надо технику а Она у всех разная. Кто-то берет домократ, кто-то промышленный пресс, особый таланты любят все делать вообще вручную. Но кто-то тупо мажется линолом, кто-то скипидаром. И у одинаково типовых соп. После натягивания на одинаково типовой глобус эффект будет вообще разумный, а иногда и диаметрально противоположный. А натягивать салону глобус, на скажу я вам, занятие, пожалуй, самое неблагодарное, ибо одно неловкое движение и... в руках оператора, если она маленькая и красивая, напоминает тот самый шарик, с которым в гости к Винни-Пуху на день рождения приперся с с пятачок а за порванную сову завхоз спросит это без вариантов и не потому что оператор прямо просто на вашем глобусе фактура уже очень рельефная перепилили птичку в процессе ай-яй-яй ай в этом случае проблемы оператора и они вас не затронут в коем разе до тех пор пока у вас завхоз Ваших персональных слов или надсмотрщик за вашим глобусом не заметят попытку стороннего влияния. Тип как так? На мой глобус натягивают чужую сову, непредусмотренную ни ТТХ глобуса, ни ТТХ совы? ай яй яй яй яй яй яй яй Оператор свое получит или нет, это не ваши проблемы. Открепление мастеров тема отдельная. В этом случае, в зависимости от того, что именно вы просили сделать у вашего специалиста, вам лучше искать или ближайшую молельню, или ветку потолще. Есть маленькая хитрость. Завхозы у ваших сов разные. Сами совы тоже. И между собой они не всегда дружат. И совы, и завхозы. О БТ все почему-то забывают напрочь, когда сначала хотят любовь до гроба, а через полгода просят денег в вас. Сама не матрешка, любая мечта она живая. И для того, чтобы обряд сработал, у вас и вашего оператора должны быть одинаковые поставщики ИСО и глобуса. Если вы поедете в качестве заказчика колдунячить себе счастье в личной жизни в Африку, вы его там себе и найдете. В Африке оставшись там жить, там вместо сов используют чаще всего обезьян. Их там много. Но стоит вам пересечь ареал, э, ареал обитания обезьян, как ваша свежеобтянутая, непредусмотренная бижутерия-глобус будет безжалостно подвергнуть тщательнейшей проверке на предмет совместимости. Качественная натянутая обезьяна так и останется на нем, что самое забавное снять вы ее, наверное, уже не сможете. Да вот только и работать она будет там, где обезьяне тепло и есть банан. И ни одна обезьяна точно не потерпит, чтобы на нее поверх еще и саму натянули. Поэтому, когда специалист ненавязчиво предлагает сначала глобус поскорести от остатков предыдущих соушек, он имеет в виду, что там кто-то уже постарался. Или ваши опалачи слишком остро выпирают из северного полюса. И шансы натянуть саму на глобус в вашем случае будут, да, скорее всего, никакие. При этом глобус тоже штука нежная и может сломаться от любого нервного движения, а дури у всех разные. Кто специализируется на ювелирной реставрации никогда не возьмется драять откровенно загаженный, жирный, огромный глобус. Отсюда мы плавно подходим к тому простенькому выводу, что для того, чтобы обряд сработал, вам нужно в первую очередь размерять размеры лампочки и ж... Простите... Совы и глобуса. Ведь чаще всего получается грамотно и красиво натянуть сову у тех, кто ту самую сову у кого-то забрал для вас, если вы не в состоянии выбрать себе <смех> жертву для сравнительно честного отбора счастья. А она, сова ваша желанная, в какой-то момент из чего-то глобуса уже спорхнула. Ведь вам же хочется сову пожарнее, правда? <смех> Об этом страшном моменте, что всех одним лексусом не задаешь, стараются не распространяться. и о том, что за подобные подарки в один прекрасный день можно запросто обнаружить себя на сосне. и не все глобусы по типу Лому равны, вопреки расхожему мнению. Как и нет мастеров, могущих натянуть любую сову на любой глобус. Так устроена эта кухня. И совет на последний. Если уж получили лампочку, не суть их пальцы на них. ШАМА